Атомик Хад на твоем телефоне, да брось! На тестовый сервер кое-что вышло, и сегодня я тебе это покажу. Ну а также все последние сливы будущего обновления от наших разработчиков Барвихи РП. Обо всем об этом коротко в сегодняшнем видео. Кстати, не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барвихи РП, которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Все условия ты видишь на своем экране, но ну, а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице ВК, ссылочка есть в описании. Удачи! Короче, как тоже наверняка я сам догадался, на тестовый сервер Барви rp добавили тех самых наверное популярных близняшек на сегодняшний день из нашумевшего проекта Atomic Херп. Кстати, если ты уже играл в эту игру на ПК, то обязательно напиши мне в комментариях о своих ощущениях. Зашел ли тебе данный проект? Какие эмоции ты испытал? Потому что, к примеру, я, конечно же, поиграл в данную игрушку и, честно тебе скажу, мне как-то не особо зашло. Как я говорил тебе ранее, все это дело мне напомнило Биошок, но уже в альтернативном ССР 55 -го года. И спустя столько лет когда я уже прошел серию Биошок получил огромное удовольствие от того проекта. не хотелось бы возвращаться к чему-то подобному крайне похожему на тот самый проект который я проходил довольно много лет назад но сегодня мы говорим не об этом сегодня ты можешь уже воочию увидеть вот этих девчонок робот девочек близняшек которых уже добавили на проект что касается добавлениях на основу когда это будет не знаю также будет ли возможность приобретения как либо этих скинов игрокам и если будет то когда так же нет никакой информации. Сегодня я хочу с тобой поговорить конкретно о том, что нас ждет с тобой уже в ближайшем будущем, какое обновление готовят для нас разработчики. Потому что, наверное, самая главная тема и самая главная проблема, которая интересует всех игроков на сегодняшний день, это оптимизация. И в принципе, как я тебе уже говорил в одном из прошлых своих видеороликов по обновлению, данный вопрос уже поднимался. Над данным вопросом работает команда разработчиков. Сейчас идет упорная работа конкретно над оптимизацией проекта. Это в первую очередь. И поэтому я больше не вижу смысла об этом говорить еще сотню раз. Здесь, как я и говорил ранее, важно проявить терпение, важно немного подождать. Впереди день рождения проекта, впереди весеннее обновление, на которое мы крайне все надеемся. И поверь, я хочу не меньше твоего увидеть наконец-таки качественный продукт, увидеть все то, о чем так давно просило большинство игроков. Но помимо оптимизации, конечно же, разработчики занимаются и еще чем-то, чем смогут нас с тобой удивить. Конечно же, это добавление новых автомобилей новых скинов возможно добавление нового батл пасса с новыми призами и наградами полная переработка фракций добавление системы рангов прокачки система баллов и каких-то опять же определенных наград за все это дело ну а также разработчики буквально вчера в своей официальной группе вконтакте слили еще вот такой вот один новенький скрин на котором мы с тобой видим довольно немаленькое количество новых интересных аксессуаров что вот реально заинтересовало так это то что разработчики указали, что все эти аксы будут никак не связаны ни с новыми кейсами, ни с батл пассом. И тут для нас с тобой встает вопрос, а где же тогда мы вообще будем получать данные аксессуары? Неужели их просто все добавят в наш обычный магазин акс? Или с этим будет реально что-то связано? Какие-то опять же новые механики, новые системы работы и развлечения? Если мы с тобой присмотримся на данный скрин, то увидим несколько аксессуаров, которые нам крайне напомнят с тобой. Проект PUBG Mobile, всемиизвестную известную королевскую битву особенно этот рюкзак третьего уровня шлемак третьего уровня и сковорода если ты играл в пабжи то понимаешь о чем но ну, а вот что означают остальные аксессуары если ты уже где-нибудь видел что-то похожее может быть опять же это взято из какой-то игры то обязательно также напиши мне в комментарии потому что для меня например непонятно что это за корона что это за черные крылья что это за трезубец посейдона ну а самое главное что это за металлоискатель очень бы хотелось надеяться на то что данный металлоискатель будет связан с новой работой кладоискателя. Ну или все эти остальные аксессуары из пабга были бы связаны с каким-то новым развлечением на проекте, по типу той же какой-нибудь королевской битвы, где мы бы соревновались друг с другом за какую-то определенную ставку на деньги. Была бы какая-то таблица лидеров и в конце концов какие-то подарки в качестве этих новых аксессуаров. Хотелось бы просто, чтобы все эти аксессуары были добавлены не просто так для галочки на проект, а чтобы они реально что-то значили, чтобы к ним что-нибудь было привязано. Но опять же это только мое желание, мои догадки и хотелки. В любом случае, сейчас я могу сказать только одно. Я вижу, что команда разработчиков реально работает. Я вижу, что они что-то готовят. Потихоньку что-то понемногу сливает. Также все те вопросы, которые связаны с проблемами проекта, с оптимизацией, с крашами, с вылетами и вообще со всем тем, от чего игроки испытывают негодование, поднимались уже неоднократно. И разработчики утверждают, что над ними, надо всеми идет упорная работа. Я говорю, опять же, сейчас важно только проявить терпение. Что в в принципе делаю и сам я и советую сделать тебе. Работа не стоит на месте, работа идет, но плоды этой работы, я думаю, мы с тобой увидим уже в ближайшем будущем. Как я и говорил, наверняка это будет конкретно именно весенние каникулы. Где-то то самое прекрасное время, когда стоило бы выпустить реально серьезное обновление на Барвиху РП, которое я крайне надеюсь исправит и изменит многое. Ну а что ты думаешь по данному поводу? Все свои мысли пиши, конечно же, в комментарии. Я с удовольствием почитаю. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока.